Под действием солнечного света в зеленых листьях растений происходит процесс превращения неорганических веществ, углекислого газа и воды, в органические вещества и кислород. Это явление носит название фотосинтез.